Здравствуйте, с вами Диана Билан и онлайн школа ILS. В этом видео вы узнаете, что такое языковой барьер и как вашему ребенку победить его с наименьшими усилиями и стрессом. ILS. Your bilingual future. Почти каждый ребенок, изучающий иностранный язык, испытывает на себе или будет испытывать это неприятное явление языковой барьер. Барьер может возникнуть как у начинающих, так и у детей, которые изучают английский давно в школе, с репетиторами, может быть, в языковых школах. Причем последним особенно обидно, они хорошо знают грамматику, на отлично пишут тесты, спокойно читают и переводят тексты на английском, а когда дело доходит до разговора, с трудом выдавливают из себя пару предложений. Языковой барьер имеет четыре основных психологических составляющих. Первый из них – это страх неизвестности. Когда необходимо что-то сказать по-английски, ребенок впадает буквально в ступор. Это происходит потому, что он попадает в нетипичную для себя ситуацию. Он не знает, на какую тему будет идти речь дальше с собеседником, какую фразу собеседник скажет дальше. Второе – это страх ошибки, страх совершения ошибки, за которое в школе ставят плохие оценки, а дома родители ругают и наказывают. Поэтому часто дети предпочитают молчать или говорить только «yes» или «no». Третье – это чувство стеснительности, вызываемое акцентом. Многие, а, многим кажется, что над их акцентом будут смеяться, поэтому дети боятся открыть рот. Боязнь говорить медленно. А вдруг я буду долго подбирать слова, говорить медленно и с паузами. Иностранец подумает, что я глупый и не захочет меня ждать. Как же вашему ребенку побороть языковой барьер и начать разговаривать свободно и без страха? Хотела бы поделиться с семью принципами успешного общения с иностранцами или преподавателями-носителями. Первый совет. Главный шаг для тех, кто хочет преодолеть языковой барьер – это успокоиться. Просто примите тот факт, что первые беседы с иностранцами могут даваться вашему ребенку непросто. Это нужно принять и ни в коем случае не ругать его. Наоборот, поддерживать его и похвалить за то, что он такой смелый. Разрешите вашему ребенку допускать ошибки. Сначала ваш ребенок будет допускать много ошибок, но чем чаще он будет практиковать разговорную речь, тем быстрее избавиться от них. Так что не бойтесь, наши преподаватели-носители простят вашему ребенку ошибки, оплошности, исправят их и похвалят за хорошую работу. Вместо того, чтобы бояться звука своего голоса, вашему ребенку необходимо наоборот – слушать и копировать мелодию, интонацию речи носителя и тренироваться после урока на правильно подобранных материалах, которые мы специально приготовили в наших детских программах. Конечно, всем хотелось бы сразу говорить бегло, не задумываясь над словами. Однако говорить медленно, делать паузы, долго подбирать слова – сначала это нормально. Скорость придет сама в результате практики. Первое время вашему ребенку лучше делать упор на грамотной речи, строить предложение правильно, и пусть это будет сначала медленнее, чем обычно, зато это грамотно. Распространенная ошибка большинства э, детей. Ученик слышит в речи незнакомое слово и зацикливается на нем, и дальше уже не слушает то, что ему говорит собеседник. Чтобы понимать речь собеседников на слух, не обязательно понимать и знать каждое его слово. Вашему ребенку нужно уловить суть сказанного. Тогда преодолеть языковой барьер будет легче. Преподаватель-носитель не понял вашего ребенка с первого раза? Ничего страшного не произойдет. Пусть он повторит предложение еще раз, перефразирует его, попробует упростить его. Он же только учится, поэтому преподаватель-носитель не ожидает от него красноречия. И не надо бояться переспрашивать своего собеседника, если что-то непонятно. Если вашему ребенку предстоит говорить с живым носителем, Первый раз объясните ему, чтобы он упрощал свою мысль. Например, можно просто сказать «a ball, please» и не нужно усложнять себе жизнь длинными конструкциями «I would like to have a ball» просто простое предложение точно поймут. И это придаст вашему ребенку уверенность в построении более сложных предложений в будущем. Ну и, конечно, постоянно увеличивайте словарный запас например, через игру, как это делают наши ученики, и изучайте грамматику на простых понятных объяснениях и разговаривайте с носителями как можно больше. Ребята, и не забывайте улыбаться во время общения с носителями, и у вас обязательно все получится. Не бывает непреодолимых преград, бывает мало желания их преодолеть. С вами была Диана Билан и онлайн-школа ILS. Подписывайтесь на мой канал в соцсети под этим видео и занимайтесь английским вместе с нами. ILS Your bilingual